Добрый день! Мы занимаемся изготовлением ароматизаторов для автомобилей, любой формы и любого цвета. В данный момент хочу представить вам уже готовую продукцию. Это продукция. Это продукция компании Фильтров. Как видите, он получился двухсторонний полноцветный, очень яркий и красочный. В данном случае ароматизатор пропитан пропиткой черный лед. Тираж здесь вы видите 100 штучек. Запакованы в индивидуальные пакетики. Форма оригинальная. По боковине можно легко понять, что они нарезались с помощью лазера. То есть это говорит о том, что вы можете заказать абсолютно любую форму с вашим логотипом. На этом все. Подписывайтесь на канал.